АТС e с S300 В общем обзоре, где 4 АТС рассматриваю там видно, что здесь какие работают ну, если надо было, дополнительно сниму вот так вот, внутрянка такая Сейчас, секунду. И x30. И x08. Флешки нет. Место пустое. задавайте вопросы сниму фото дополнительно дополнительно видео как что включается если нужно это первое с 300